Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы посещаем квартиру а, в ЖК Панорама. Квартира с отделкой под ключ 40 квадратных метров. Когда мы с вами сюда входим в квартиру, мы видим, а, уже сделан ремонт. Есть кладовая. Коридор небольшой, порядка 3-4 метров. Разместить хорошо. Ну, в можно складывать и вещи. А, сразу объединенный санузел. С ремонтом на полу керамогранит, на потолке натяжной потолок, плитка. Потолки достаточно высокие, глянцевый. Ремонт делался очень хорош. Люди оставляют все для себя. Здесь, в этой квартире, никто не жил. Вот. На полу в квартире ламинат. Сразу прямо попадаем в кухню. Кухня 12 квадратных метров. Есть выводы под сантехнику. Вот они у вот нас здесь: холодная, горячая вода, электроразводка, выводы под плиту, сплит-система, телевизор, обои текстурные, на полу керамогранит, межкомнатные двери сделаны из массива дуба, плотные, не бумажные. Из кухни выходит балкончик. Квартира выходит на южную сторону. У нас сейчас осень. Очень большое количество огурцов и помидоров. Вот. Квартира выходит на южную сторону. Двор, 11 этаж. И что очень примечательно, не окно в окно, до соседей достаточно далеко, порядка 200 метров расстояние. Пойдемте посмотрим комнату. На полу керамогранит, на стенах обои и натяжной потолок. В квартире остается все. Ну, мебели здесь нет. Пустая окно. Такая вот она квартира. По поводу цены и посмотреть эту квартиру вживую, обращайтесь ко мне. Телефон и контакты находятся под этим видео. До свидания.